Всем привет с вами, Филад Карми. Да, всем привет с вами, Филад Карми. Так, где то блин, этот Филад хренов, а? Туча хренова. Где он этот хренов, я убираю его братца. Я убираю его братца, мне А я грохую гроху малахитвого мотыля, которого убивают на первом уровне. Смотрю, сколько ударов исправлюсь. Раз, два, и всё, конец. Скучно. Скучно. Конец, наука, муки, науки. Малахитвого мотыля, мне надо еще бить. 5 штук, чтобы все было окей. И Йоу. Я Я тебя так. А, речь, хреньков, надо... а, так, а это для, будет для обложки видео. Так, вот, мне нужно... речь, Обложка хреньков, видео. Бладите, так. Так. так. Так. Так, ладно, алхитовый мотыль. Прикрой, пожалуйста, дверь. Молохитный чн, он что, убить уже что ли? Как быстро, Два удара, да? Я убил плечо, конька, мне осталось убить шестерек. А мне осталось двух молохитых мотылей. Ой, ты что-то лежал. Подожди, подожди, что? Знаешь, подойди к воде. Найди к водах. Хороший был буквы кусок. Сила. Отлично. В левом углу экрана вы можете увидеть ссылку на замечательный канал про продвижение канала. Йоу. Йоу. Подписывайтесь. А, нет, мне неправда. -а, а как? Как? Противника, включи оружие. Началось Сколько? Сейчас скажу сколько. сколько. Сейчас, я не помню, а он будет 15. Нет. Сколько будет у тебя? У меня по... А... 11... 11... 11, Ты кого сейчас убиваешь? А магия А магия у меня По пятнадцать от 13 до 15 сносит. От 1 до 10. Ну это в среднем. А если убивать с магией, ну то есть. А у меня Ф2 не работает, у меня меч. Тут меч? А, у меня меч. меч. Ножик. Ног. Я не убегаю, не, 28, не тут, тут, тут, тут, убиваем тут. Убиваем, да ищева. Итак. А, а тебе надо мне надо еще 9 убить. А потом а я иду. Потом я сразу к старейшине. Я старейшине. А там мне задание еще было, к старей, старейшине Надо было убить малхитовых мотылей. Там по-моему за него тоже стол подают. Угу. И они названия Бабки, бабки, бабки. Жаль. Слад, ты где? Я ставлю паузу. Ты где? Я поставила паузу, ну, потому что мне надо было. Ну, ты убивать. где? Я бы лечих линьков. И ты не вижу, -мо, да. Поставь не... на паузу. У тебя нету. Поставь на паузу. Что? Видео Чувака вот этого. Э, ну, этого, нет чувака. И опять я тут э, к зооморфу. Зо, зо, зо Чуваку. Вот какой чувак, Ваня? Чуваку. Чуваку. Выборы короля в Розаре. Версница пока нет. На первом месте. С, э, И хи, -хи он не с то бред. Ты видел? Я Я я люблю кувыркаться вообще. Ом, на А у меня можно. Кузнецу потели к старейшине. У меня к кузнецу или к старейшине и еще к старейшине и еще трех и еще войнков надо бить. знак. А, надо... Меня подожди. Подожди меня за знаком воспитания, ты сам не пройдешь, я сама не прошла. А ты попробуй. Тебе нужно добыть знак испытания, там допрыгнуть надо. Четыре минуты? Меньше уже. Скоро будет. Сначала дойти, то они не рассчитали этого. Ну, возможно. А начал выйти из города. Тут бегать нельзя. Я посмотрела недавно наш мой трейлер, и мне так показалось, что он бегает действительно, а не ходит. Кто? Это персонаж. наш. Он бегает. Тим... А? Он бегает у меня. Окей. У меня жизнь 248. А? 248. У Какой у тебя уровень? Четвертый. А, точно, у меня там броня суп какая-то. Еще два амулета. Какой-то перевесь. Как ты так? Сейчас я убиваю последнего тлеющего огонька и прусь э, к старейшине. Потом я опять иду к старейшине. А потом я уже буду выполнять другие задания от кузнеца. Онь, ты даже вып... если ты не выполнишь задание, жди меня там. Где? Некуда прыгать. Сначала я прыгнул сюда. Некуда прыгать. Есть куда? Я даже знаю, куда она прыгает, только у меня никак не получалось. Куда? Наверное, старейшина и вообще все эти производители думают, что мы такие умные, догадаемся. Как? Да я не знаю, я не запрыгнула. Там ты делаешь, то походу никак. Ты почему не Сидом было бы легче. А сидом такие задания не дают. Ё-блин, из текстур, давай на выход, блин, дивот, а придурок. Внести. Как тебя там зовут Флэд, да? Добавляйся ко мне в дружки. Хочу. Блин. Как тут делать? Йоу! А что за изумрудный огонек? Блин, а что делать? Я не хочу с тебя по этим сражаться, потому что мне чувство лень. Ой, появляется. Вы Но знаете, что такое лень? лень? Блин. В а еще заходил ну, нахрен. А ты нет. Можно сегодня попробовать поставить туда, в принципе. Могу попробовать на какого-нибудь персонажа запрыгнуть. Вон ты на меня. Нифига не взять такой. А кто это вообще такой? Как Ладно, куда там как-то мог уйти? Блин, ладно, я просто... Не знаю, что Все, я не делаю. Нет, ничего страшного, там тебе тебя папа будет еще одна попытка. Мань, hey. а подожди меня, я сказала. Тебе покажу. Своим телом покажу. Йоу, блин, что за хрень я несу? У меня сегодня какой-то затуманенный мозги, я прям несу блин, всегда. Пауза. Всякую хрень несу, йоу. Итак, Спасибо. дорогие друзья, время прошло пошло. Итак, у меня осталось, как вы видите, 4 минуты 50 секунд. И я иду к этому месту, к а знаку испытания. Не, осталось, 24. Ну, ну, ну, не надо здесь сука, блин. Что случилось? Где-то я застрял. Ладно. Смотри, застрял прикольно. Да? Итак. Я yeah, понял. Мы продолжаем. Я иду к этому знаку испытания. Yeah, Где же он находится, собственно говоря. Yeah. Yeah. Сейчас мы это и узнаем, дорогие друзья. Можно, кстати, прыгать. Хоть он тормозной сегодня озвучил меня... Только два видео, это Ну Ладно, нечет страшно. Да, Ребятки, не обращайте, пожалуйста, на это внимание, потому что мне просто... Ну, ничего с этим не сделать, никак это не убрать. Ну, а редакция каждый раз это же просто... Уай, блин, почему я не могу врезаться Ужас. в эту дечку? Ты про что? Про редакцию каждый раз? Чай. Вот, собственно говоря, и прошло все. Видите, тень? Это моя тень. Воина. Я воин, воин, воин. Я вовсе не медведь. А как на воину на крышечке Крышка. сидеть? Какая крышечка? По я не знаю. Пожалуйста, воин. Свой... Ваня, я тебя вижу. Это да ты? Вовременно. Да, я тебя вижу. Видишь меня? Да. Я, пош... покажу, главное запрыгнуть. Я должна... Я смогу допры... допрыгнуть до одного момента, а другого не могу иди получи у старейшины задание. Далеко она. Кто? Старейшина. Далеко? Да. Сбегай к ней, все равно получу задание сначала у нее. Так, я сделаю поменьше. Почему я, собственно говоря, сделаю поменьше? Потому что мне иначе никуда не пройти нафиг. Не видно ничего. Ай, блин, прыгай, прыгай, прыгай, давай. Есть! Сюда? Там не любила Венька, Да, не да, туда мне надо идти, потому что Думаю. там еще дальше надо. Вань, там так элементарно все. Ваня, это ты элементарная, я не хочу элементарно Я буду элементарная. Вань, нам не только туда, нам еще дальше надо идти. так вот сюда. Метчи. Нам он туда, Вань, Ваня, что? нам он туда. Я-то буду, а ты не знаю. Ну, ты обратный, обратный будет <соценно> я его вижу! Кого? Ящик, кого кого Хуй вот тут, что они ящики. Быстрее, давай, давай! Меня бесит! Могу, Интересно, а с другой стороны, если я попробую залезть на этого дракона, например. Не получится Ты молчи, ты ничего не можешь пока что сделать. Я могу. Ты никуда еще не залез туда. Там нет такого, кстати, что делать. Вот я не взяла. Нет. Это бралось до определенного момента. О, блин, что это странно, что ли, можно было залезть так легко. Йоу, блин, я что-то парилась. Ань. Да, легко. Ага. Мы валим. Тихо. Продолжаем. Так, с... Да -да -да. О, волшебный ящичек. Что то там у меня? Че вы у меня? там что что-то? Маня, запрыгнуть с другой стороны. Как? Ну, а, а! Там с другой стороны тоже можно запрыгнуть. Есть, есть, есть! Я, справилась, справилась, справилась. я пошла к старейшине, не нафиг. Нафиг, я к старейшине, не старейшины. Ну, ну. ну как, помоги, пожалуйста. Не, а, сам лишай. Сомашим. Я только могу, могу показать тебе, как я запрыгнула. Как? А, потом ты пойдешь за мной, так, пошли. Иди. Ты... Я лагаю! Ты видишь меня? Нет, не вижу. Ты тупой? Ты видишь меня? Там-то не получится. Обернись назад в ту сторону, в которую ты ошл. Да ты, ты, ты не сможешь запрыгнуть. Ну пробуй. А, там? Ну да. Правда, тут немножко сложнее, но сейчас покажу, как. Значит, прыгаешь вот на эту штуковину. А, ну -бай. а? -бай. Нет. Вот на эту штуку прыгай. И там прыгаешь на факел. На факел ну не знаю что это потом опять наверх вот на этот бордюрчик а потом наверх вот сюда дальше иди за мной опять я тебе покажу куда надо идти вот сюда в общем вот это... у себя надо забраться вот где сейчас я стою на, на самом крыле сначала нужно вот на этот пень забраться вот теперь поднимайся сюда ко мне а потом вот на эту штуковину а с не очень легко запрыгнуть вот сюда у меня раньше получалось, так что О, вот сюда вот на этот щит сначала Немножко назад и опять круто. Вот он. Ура! У меня нет кирки. Да не нужна кирка. Водитель с ответом. Щелкни вот два раза. Я, шаги... А я с помощью пути ну, а истинного воина поперлась отсюда. Истинного воина. А давайте-ка рассмотрим моего персонажа поподробней. Пока мы ждем сюда что ты смотри ты так же думаешь, ставь лайк ой, попка все что ли? пиписька, да а теперь вернем к, к, к старейшему я прыгаю я летаю я запрыгала на крышу какого-то старого дома и что? там есть бабула ага, очень много бабула там буквы-то монстров только что брохнули что он точно много обладал, он не дал 10 тысяч монет. Мне нужно все продать. Мне, мне 5, нужно. 5 нужно. у тебя сколько? Уровень. А, четвертый уровень, 60%. Идем сдавать задание нашей дорогой старейшине. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. подожди. Там, это по старейшине подойдет. Ладно. Потом в кузнецу потом, да? Да, нет, Вань, мы не пойдем по кузницу, мы пойдем к кузницу. Ну, я спросила, пойдем к кузницу? Ты спросил, пойдем по кузницу. Я спросила, пойдем к кузнице. Ты спросила, по кузнице? Нет, ну, да, нет, нет, нет, нет. Ты... Все, я выполнила. Что? Блин, вот идиотизм. А ты во время-то уложился? Да. А я нет. Чему? Не знаю. Да меня то жди у кого стареешь А что мне взять уже ну, в на мнение жизни не, з... не могу. Думай. Да. Твой выбор. Пишите в комментариях, это хороший выбор или нет. Я господи. Я че буду делать, как оплачивать? Не надо, там некого убивать. Я выйду, а не. Ну. Ладно, там где-то около ворота, за воротом, на... да. что мне делать? Около... Просто стой, жди! Не, не, не, Поболтай со мной, ё тогда... С... Расскажи анекдот, не знаю, там... Я анекдот не знаю. Должен... реально, что ли? Ну, я знаю только один, два анекдота. Про Барфейс и про интернет. Хочешь сначала? Рассказывай сначала про Барфейс, вайф... про мне очень интересно. Ну, это... Это такая задача. Типа задача. Короче, э, очень дофигища солдат Блэквуд, да? И только пять человек Warface. War, War, uh, Warface были такие тупые, что uh, uh, убили только одного человека. А почему же тогда Warface выиграл этот раунд? Почему тогда все говорите Blackwood были убиты? Пишите в комментариях ответы. Да, одна, а вторая анекдот про интернет. А, интернет. А, мальчик утром просил, ну, Гоша просыпается, у, ну, просыпается и на старее живет, живет в саписках. Сынок, мы ушли от тебя, ты теперь будешь жить себе не Том, а, он, ну, мальчик расплакался, принятное дело, расплакался и пошел искать маму. С а папой. С папой, да. А он, он нашел их в шкафу, спрашивает, видишь, ты, ты не можешь без нас жить. Он такой, нет, я могу с вами без вас жить, просто вы за интернет не заплатили. За следующий месяц интернет. Mm -hmm. Мне очень смешно, ну ладно, пока. Значит так, есть такой маленький негутик проволочку который меня достаточно так веселит немного. Mm -hmm. Итак, слушаем. О -о -о. Эй, тише. мари Ивановна, когда я вырасту, я стану большим и влиятельным. Вам будет стыдно, что вы мне двойки ставили. Не поясничай, Путин. смысла понял, Ваня? не Он говорит о том, что он станет большим, таким и знаменитым, без себя, себя. И что вам будет стыдно, что вы мне двойки ставили, мол. А она говорит, что не поясничай, Путин. Владимир Путин, Вань. Что? Ой, простите меня, аж забанить на ютубе, ладно, все. Я такая няшка, у меня хвостики на голове. Нет, нет. А о вы подумали? Всё. О господи, какие вы плохие люди. Я бегу обратную а, старейшину. Я наоборот у него сейчас. Ну, я бегу обратную старейшину. Как сюда зайти ещё? Я бы... Я бы... Я бы... Я бы... Я бы... Ух ты, у меня пятый уровень. Ух ты, у меня пятый уровень. Как? У меня просто больше, чем у тебя было процентов как? Я брусь к этому. Оп, как старейший неу. Опять. А у меня больше здание У меня есть еще одно здание от него какое-то. Ух ты! Он же мне ревесленные навыки дает. Так что же, запасись, что у меня начать отлично. Я бы. Я бы... Да. Да -да -да. Если кто-то хотел прочитать, что там написано, вы могли, можете. Просто взять вот так вот тупо пустя У пусть... нет, нет для тебя я... подходящего Да Может Ваня, у тебя должен быть пятый уровень Чтобы это получить задание А вот там только нету Это типа кузничное дело вот это все Нет я не буду выполнять. Что Нет, нет железно ходить уже Ваня знаешь это очень круто вообще-то Воинам нужно оружие, оружие понятно, почему это я сейчас все принесу Я пошла к этим, призракам новообразствия и к любым прыгунам Еще я пошла к ним, пока Мне он туда, да? А куда? Что надо? Посмотри внимательно, увидишь I guess if you support... я А я знаю даже где их взять где? Не скажу, повнимательно посмотри Угу. В принципе верно, но немножко не так. Λ. Почему? Призрак твою <.right> Нет, тоже неверно. Правильно, мне как бы было радио не было. не с Да блин, это пальцы залагают. Застряны камни. Где же вы мои камушки? Мои камушки? Сколько сейчас мы время снимаем? 20 минут. Ладно. Сейчас я бью одного заостренного камня. Ой, блин, такие, я, я не срекута хрень, поэтому совсем скоро вы же можете ожидать нового видео. Следующее видео выходит 7 числа. Были рады видеть вас на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. На наш канал Ставьте палец вверх, пишите комментарии, а также мы приглашаем вас, как я уже говорила, на канал по продвижению своих каналов. Черт. Что я еще могу вам сказать? А пис... а, у нас будет в описании... Ссылка на скачивание игры с правом вверху. Все? Всем с вами были Карми и Флэт. Всем пока. Также вы можете подписаться на канал Ивана Костенко или Флэда. Он снимает видео примерно на блокалу и варфейс. Ладно, не всем пока.